как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Смотрите, ребята, есть еще одна такая тема, все говорят призм SCAM», цена упала, все, была доллар, стало 1 цент, все, уже SCAM, больше чем на 99%, снизилась стоимость, все, проект скаманулся. А давайте вспомним проекты, которые вышли уже после призм, от участников криптовалюты призм, которые подсосали идею, это Йода, Квант, вот эти вот хайп-проекты, Torp Corporation, вот эти всякие проекты, которые взяли идею, там у некоторых даже это так и называлось парамайнинг, у некоторых уже стейкинг. И давайте посмотрим, а что в них случилось за период времени намного меньше, чем в криптовалюте призм. А что же там произошло? Цена зачастую была на старте тоже доллар. И эти монеты, они после существования некоторого времени, они просто ушли в ноль. Их даже если они появлялись на каких-то биржах, то потом происходил делистинг. А зачастую даже на биржах они не появлялись. И за счет как раз-таки вот этой гиперинфляции монеты сливались в ноль, в пол. Там участники, у которых хоть какие-то крохи оставались, они вот продавали их хоть за цент все монеты, но пускали. Что же мы видим в призм? Во-первых, мы не видим, что все монеты просто сливаются и нету на них спроса. Во-вторых, мы не видим, чтобы все разработчики взяли и слили монеты, потому что они ее ценят. Во-вторых, мы не видим а, гипер вот этой вот инфляции, не то что даже гиперинфляции, а перенасыщенного рынка. это еще раз доказывает, что нету монет, никто еще не доказал, не показал, как разработчики могут себе напечатать монет в отличие от тех других проектов, которые были просто сайтами, где просто можно было нарисовать себе любое количество монет и ежесекундно взять их все их продать. Нет, в призм такого невозможно. Ну, как минимум, никто пока что такого не доказал, не показал, как это сделать и что такое действительно происходило. Во-вторых, мы видим у призм сообщества и действительно видим людей, которые скупают монету и им даже этот курс текущий. Он им выгоден. И есть предположение, что специально сейчас курс сдерживают, но не завтра. А для чего это делается, в эти подробности мы вдуваться не будем, но самое главное, я думаю, вы уловили. Вспомните проекты, которые выходили уже после призм и которых уже не существует. У них также были проценты похожие, какие-то сравнимые с призм, что-то схожее с технологией парамайнинга. Но сейчас все, нету этих проектов и никуда нельзя одеть эти монеты. Даже в кэшбере когда они выпустили свой токен, он просто упал и потом произошел делистинг просто со всех площадок призм такого мы не наблюдаем и вот давайте посмотрим на финика что же будет с финика останется ли их токен торговаться дальше на рынке потому что по сути если будет сообщество то он имеет шанс остаться и дальше находиться на биржах и какие-то если обороты там будут идти то люди смогут на этом зарабатывать так же как и в призм мы видим что люди имеют шанс заработать даже вот обычные трейдеры которые не верят в фундаменталку призм которые а, не накапливают балансы которые не верят в монету у них была возможность купить там по пол цента потом продать по 3 по 4 цента то есть обычной трейдерской торговли можно делать хорошую прибыль в призм, конечно, ликвидность не такая большая, волатильность тоже небольшая. Последнее время мы видим, что мы в стагнации такой даже чуть-чуть снижаемся, ну плюс-минус среднячком держимся. Нету никаких ни скачков, ни просадок таких значительных последнее время. В мае только вот небольшой пам был где можно было в 4 раза дороже монеты скинуть в 3-4 раза и по текущей цене закупить, собственно, в 3-4 раза больше монет. Что еще раз, кстати, доказывает, что на призм можно неплохо-таки и зарабатывать в текущей ситуации, при текущем положении дел, если все правильно делать. Ну, или если тебе просто повезет. Так что вспомните про все эти скамы и посмотрите на призм, где призм сейчас. Да, не лучшие времена, а не самый удачный проект на текущий момент, по мнению многих. Но обернитесь назад и посмотрите, сколько проектов уже похоронено. А мы еще на плаву. А, так что учитывайте это. У меня все.